Ты вот так вот постоянно шлепал по щчкам. Всем привет! Сегодня мне захотелось сделать самый модный макияж. Недавно в интернете я наткнулась на такой тренд, как волнистые брови, что смотрится довольно специфично. И мне стало интересно, какие еще тренды в макияже есть на сезон осень-зима 2017. И поэтому сегодня я хочу посмотреть на все это безумие вместе с вами. Так как я начала говорить о волнистых бровях, то, пожалуй, с них я и начну. Этот странный тренд пришел к нам из инстаграм и его пробовали очень много beauty бьюти Я буду использовать средства макияжа для бровей от NYX Professional Makeup. Для создания такой волнистой формы девушки использовали клей, консилер и подводку для глаз. Но так как мне не особо хотелось склеивать брови, я решила использовать карандаш. Но могу сказать, что с бровями я намучилась. Пока что мне не сильно получается и я буду это сейчас стирать и рисовать заново. Так как в первый раз волна не особо вышла, я сделала попытку number two и вроде даже у меня начало получаться, пока со временем я не заметила, что остатки моих шикарных бровей никак не закрашиваются консилером, так как они довольно темные. И... Вот что у меня получилось. Я правда очень старалась сделать эти волнистые брови, но я поняла две вещи. Для того, чтобы сделать их идеальными, у вас должны быть выщипаны брови, а не как у меня, естественной формы. И второе, так как это тренд из инстаграм, то явно для фотки можно их немножечко прифотошопить, чтобы они выглядели еще идеальнее. Следующее чудо это своеобразное нанесение теней на неподвижнее века. Я, к сожалению, не нашла в интернете, как называется этот тренд, но он очень много мелькал на различных модных показах. И сейчас я буду делать это чудо, но правда я не определилась цветом, но скорее всего это будет что-то яркое и оранжевого цвета, так как оранжевый вроде бы тоже в тренде нынче. Использовать я буду палетку от NYX. Наносить тени у меня совсем не составило труда, я просто повторяла естественную форму глаза. И вот что получилось. На мой взгляд, это уже интереснее, нежели вот эти волнистые брови. И нанести так тени достаточно просто и легко. И смотрится ненавязчиво и совсем не дико. Так можно даже куда-нибудь сходить. Но я бы все равно нанесла хотя бы какой-то легкий оттеночек теней на подвижнее века. Ну так, совсем чуть-чуть. И мне кажется, что этим трендом иногда можно даже пользоваться в повседневной жизни. Следующий тренд в этом сезоне – это стрелки без ограничений. Стрелки годами не выходят из моды, но тем не менее меняются они до неузнаваемости. Вот вы только посмотрите на это, правда необычно, но особенно мне нравится вот это. И представьте, вот вы выйдете так на улицу и вас точно за ненормальную сочтут. Из всех вариантов мне больше всего нравится вот этот вариант и я его буду рисовать при помощи лайнера от NIX. Самое забавное, что раньше стрелки я рисовала от часа и больше. Но сейчас уже научилась это делать и максимум уходит 10 минут, это уж если придираться. По моему мнению это достаточно симпатично, но я бы не смогла ходить с такими стрелками на улице или на каких-либо мероприятиях, потому что наш народ не привык к таким изыскам. Поэтому я скажу, что я больше любитель старых классических стрелок, да и они у меня получаются гораздо лучше из-за таких вот долгих и упорных тренировок в несколько часов, а так как эти стрелки я рисовала впервые, то они у меня получились в каких-то местах кривоваты и не идеальны. Раз уж я пошла по глазам, то завершу их макияж. Следующий тренд это склеенные ресницы и мне уже не нравится эта идея потому что такой прием у меня явно вызовет дискомфорт. Я не люблю, когда у меня просто склеиваются реснички, а тут их придется специально склеить. В домашних условиях нанесите тушь и пока та не высохла, склейте реснички в пучки ватной палочкой или кистью. Я ничего не могу сказать плохого про этот тренд, потому что глазки становятся словно кукольные и лично мне чем-то напоминает мой любимый стиль поп-арт. Но из-за того, что я не люблю, когда у меня склеены ресницы и возникает чувство дискомфорта, я себе такое вот делать больше никогда не буду. Даже сейчас у меня такое чувство, что у меня начался какой-то конъюктивит, потому что мои реснички постоянно склеиваются между собой и меня это немножечко раздражает. Следующее, на что мы посмотрим, это румяна, которые наносится на добрую половину лица. И по мне это выглядит так, словно тебя избили в каком-то закоулке, и ты вся такая ходишь с краснющим лицом. Либо же второй вариант, когда просто сгорело на солнышке. И лично мне ни один из вариантов совершенно не нравится. Но давайте пробовать! Да, с таким бы лицом я точно не пошла бы никуда Реально, мне кажется, люди, которые будут меня видеть, у них будет возникать инстинкт пожалеть меня Потому что, ну, я правда выгляжу так, будто меня кто-то всю ночь смачненько лупил Если не знать, что это макияж, реально будет такое впечатление, что ты либо загорела на солнце, либо тебя кто-то вот так вот постоянно шлепал по щечкам Последнее, что осталось в моем макияже, это губы, которые я сейчас буду красить. В этом сезоне популярны мелкие и крупные блестки на губах. И этот тренд мне очень нравится, потому что я как-то себе делала блестящие губки, и это смотрится круто как в повседневной жизни, так и на каких-либо тусовках или праздниках. Губы я буду красить помадой от NYX Cosmic Metal, или как я называю Cosmo Metallic. Как я уже сказала, мне очень сильно нравится тренд переливающихся и блестящих губ, это просто моя любовь, главное выбрать подходящий оттенок, и мне кажется в этот раз мне удалось, и вроде все это вместе смотрится достаточно неплохо, но я бы так на улицу не вышла вот со всем вот этим макияжем на своем лице. Из всего, что сегодня я сделала, мне больше всего, конечно, понравились губы, ресницы, несмотря на то, что они склеиваются, и тени на неподвижном веке. Все остальное для меня немножечко трэш и непонятно зачем. Так, ходить и почему это модно в завершении хочу сказать то что это всего лишь мое мнение и вам решать следовать такой моде или нет если вы ярый знаток моды и я что-то сказала не так то сорки я руководствовалась информацией в интернете как обычный пользователь рунета тем не менее все вот это сегодня делать мне безумно понравилось на мой взгляд это очень интересно и забавно поэтому напишите пожалуйста в комментарии что вам понравилось больше всего что вам не понравилось чтобы вы на себе попробовали что не попробовали и так далее ставьте лайки если вам понравилось это видео и подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые видео а с вами была я тилька до новых встреч